Приветствую, друзья, у себя на канале. Ну и сегодня в продолжении горящих тем, которые меня волнуют. Итак, Артемий Лебедев получил награду. Лукашенко о санкциях. Владимир Путин поздравил Лукашенко. Протесты в США. Что опять всколыхнуло Америку? Что будет с Белоруссией? И... Все-таки она сгорела. Машина Лероса. Хорошее видео. Итак, смотрите ролик до конца, и вам будет более понятно, что я хотел вам донести. Итак, одиозный, скандальный Артемий Лебедев, которого мы все знаем, которого все любим... И которого ненавидим Есть очень много э, людей, которым он нравится И есть много людей, которых его хейтят Тролль все Руси Получил государственную награду Орден второй степени За заслуги перед отечеством Вуаля! Прошу любить и жаловать Я поздравил его с этим событием И спросил его, будет ли бизнес Линч по поводу медали кто-то из ребят тронул его и сказал откажется, спросил, точнее, Артемий откажется ли он от медали на что Артемий сказал откажусь, нет, с какого хуя ну потому что в принципе, он заслужил эту медаль с моей точки зрения. Хотя очень многие из вас будут не согласны с этим. Я ваше возмущение понимаю, но тем не менее медаль достается ему. Артемий все-таки делает хорошие вещи. И кто бы как его не называл, как бы его ненавидел, все-таки должен признать, что у него это получается. И у его студии тоже это получается. Потоки, не потоки, подлизывает, не подлизывает. Другое. Можно, можно говорить очень много слова, громких слов, но если вы делаете то же самое, то и вам достанется медаль. Если вы делаете и также пропагандируете дизайн и все остальное, что связано с ним, и вас наградят. Посмотрите на его этно- Экспедиции, они все-таки оставляют след, нравится, не нравится, делает он это хорошо или плохо, он делает так, как считает нужным. Сделайте лучше, покажите, заткните всех за пояс, и тогда вам тоже достанется медаль. Итак, медаль уходит Артемию Лебедеву. Итак, Владимир Путин поздравил Лукашенко в известном интервью, которое он дал, на 24 канале это все уже обсосали а пересосали отсосали и так далее поэтому не будем толочь воду в ступе и скажем что он напрямую признал то что Лукашенко легитимный, выборы состоялись, а волнения никого не интересуют. Мы исходим из того, что выборы состоялись. Угу. Мы, я сразу это сделал. Мы признали их легитимность и, и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. И также он прокомментировал о том, что российские войска, группировки находятся на границы с Белоруссией, с Белоруссией для того, чтобы оказать экстренную помощь в случае чего. Я не знаю, как вы, но я бы не хотел, чтобы были вот такие вот кадры вот в Белоруссии, до сих пор мирные протесты проходят мирно, это наиболее мирная акция, которая до сегодняшнего дня попадалась мне на глаза и которую я видел, но тем не менее не хочется, чтобы начали приносить сакральные жертвы, как это было на Майдане в Украине, потому что это в корне неправильно. Ну и вот, что сказал Лукашенко по поводу санкций. Смотрим. Сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и в Россию через нас, поляки и литовцы, баражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море, торговать с Россией и прочее. А про санкционную продукцию, на ту продукцию, которую Россия ввела эмбарго, пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что, знаете, нас можно наклонить, танками там попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Поэтому мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков, спортов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% бюджета литовского формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались, потом поставим на место А что касается Их санкций в отношении нас Кроме того, что я сказал Мы уже это проходили, выжили Выживем и сейчас Мир не без добрых людей Поэтому нас пугать не надо Итак, батька сказал Ну, сделал тройной тул, Переобулся Три раза, одел очки И уже теперь смотрит хм, На восток это нормально. Хороший политик, тертый калач, и не так просто будет его сбросить с трона. Поэтому, белорусы, держитесь. Я думаю, что это будет очень долгое противостояние, и никто не, не, не, не победит, а народ будет страдать, потому что будут... Противостояние с двух сторон будет закручивать гайки, будут санкции, будет новое развитие дипломатических плевков друг к друга. Ничем хорошим это не закончится, если, конечно, что-то не изменится, не переломается и не принесут сакральную жертву, где народ выбухнет или власть потеряет контроль. Надеюсь, до этого не дойдет, поэтому всем мира. Протесты в США. Что всколыхнуло в США? Новую волну протестов. Убийство опять чернокожего человека. Убийство произошло на глаза у его детей, на глазах у его семьи. Насколько я понимаю, он приехал разбираться с чем-то. Но для меня непонятно одно, если вы знаете, что уже такая происходит ситуация. Если вы знаете, что полицейские там вообще не толерантны, если ты ему не подценяешься, то он применяет оружие, они стреляют электрошокерами, они стреляют всем, чем угодно» то какого хера ты пошел к машине, сел, вы понимаете? Вот с этих кадров, которые я видел, я их здесь не ставлю, потому что если, ну, мне и так YouTube не, не сильно продвигает, а если я еще такую хрень буду здесь ставить, то меня вообще, скорее всего, запанят. Но, тем не менее, эти кадры доступны, погуглите «Убийство темнокожего в США», и вы увидите, что он идет к машине. Ему полицейский что-то говорит, но он все равно идет к машине, он открывает дверь, он садится в машину и туда наклоняется. Будь я на месте полицейского, я бы тоже применил бы оружие. Объясню почему. Потому что я не вижу, что он достает там. Потому что я не знаю, что, что он собирается сделать. Если он достает оружие, то мне не хочется быть застреленным. Я понимаю все, я понимаю и толерантность, я понимаю, что... Но нет толерантности у полиции. У полиции в США есть четкие инструкции, которые они должны выполнять. Если они эти инструкции не будут выполнять, все баста, все развалится. Ну и естественно, вот мы видим кадры, где Национальная гвардия теперь въезжает в город. Она въезжает в город, она э, старается... Делать это ночью, но тем не менее начинаются беспорядки. Новая волна насилия. И там происходит жесть. Видите эти кадры? <свы> Машины горят. Вот эти кадры, это люди охраняют свой магазин. Люди охраняют свой магазин. Что? То есть, э, а, а, а, а что мне еще делать? Иначе он сгорит, я приду и все, извините меня, будет нахрен, блин, сожжено утром. И по опыту могу вам сказать, что страховка не покрывает такие вещи, если это не было специально застраховано. То есть у вас есть страховка, в принципе, на все случаи жизни. Но если у вас происходит э, форс-мажор, война, войска, э, бунты и так далее, то страховка может отказать в выплате такой компенсации и это значит, что вы потеряете весь товар и вы можете потом долго восстанавливать свой бизнес, потому что если ваш товар не застрахован, то вы потеряете в принципе то, что у вас испортят, то, что у вас сожгут, поломают и так далее ну и кому это нафиг надо и теперь вопрос, вот. что лучше? лучше делать так, как происходит в Беларуси или вот так, как происходит в свободной, демократической Америке. И то, что мы видим на кадрах вот здесь. То есть, вот это демократия. А то, что происходит в Беларуси, это не демократия. И это террор. Так кто здесь прав, а кто виноват? Я думаю, что вы сможете ответить на этот вопрос и оставить свой комментарий внизу. Я... Благодарен вам, что вы подписываетесь на мой канал. Спасибо, что вы меня смотрите. Мне очень приятно. И это дает мне мотивацию дальше делать эти ролики. Поэтому спасибо за просмотры, за лайки, комментарии и вашу подписку. Всем добра и пиз.